Всем привет! В эфире Универ а в студии Елина Земского. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошли выборы председателя профсоюзного бюро. В Казанском федеральном университете проходит форум ⁇ Ислам в мультикультурном мире ⁇ В Казанской ратуше состоялась церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского. 26 сентября состоялось очередное заседание депутатов Апастовского района Республики Татарстан, участие в котором принял и Ильшат Гафуров. Поводом для собрания стало избрание нового главы. А теперь к другим новостям. Подготовка билингвальных учителей в Казанском университете набирает обороты. В этом году на обучение было принято 142 студента. Более подробно смотрите далее. В Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета на 2019-2020 учебный год было принято 1292 студента. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» рассказал директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замалединов. Уранга бюджет и финансы на рынке, уранга на рынке, уранга на Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулой Тукая Рамиль Мирзагитов озвучил данные приема в высшую школу, подробнее остановившись на направлении педагогическое образование по подготовке билингвальных педагогических кадров. Математика, физика, на заочное отделение по этой же программе было принято 50 человек по дошкольному и начальному образованию. Это студенты и выпускники педагогических колледжей Арска, Мензелинска, Нижнекамска и Казани. Когда изгубилик ты, на После обучения молодым билингвальным специалистам гарантируется место работы, где они должны отработать в течение пяти лет. Лилия Талипова, Универньюс. В библиотеке имени Лобачевского прошло заседание правбюро аппарата управления Казанского федерального университета. Все подробности смотри далее. В библиотеке имени Лобачевского КФУ прошло заседание профбюро аппараты управления Казанского федерального университета. Данное заседание связано с предстоящей конференцией профсоюзной организации КФУ. На заседании поднималось несколько вопросов, такие как выборы председателя секретаря собрания, выборы председателя профсоюзного бюро и выборы в состав профсоюзного бюро. На нашем собрании мы утвердили и согласовали участников от профбюро аппарата управления на данную конференцию был представлен доклад председателям профбюро аппарата управления по итогам работы 16 по 19 год. На заседании были представлены все структурные подразделения, которые входят в профсоюзное бюро аппарата управления. По итогам отчетно-выборного собрания единогласно выбрали председателя профсоюзного бюро аппарата управления Елену Смольникову. На нашем отчетно-выборном собрании вторым вопросом были выборы председателя профбюро аппарата управления в 2016 году. Была выбрана я, и прошло, получается, три года, и нужно было сделать перевыборы. И, как вы видели, все члены профсоюза единогласно проголосовали. Отчетно-выборная конференция профсоюзной организации Казанского федерального университета будет проходить в ноябре, где будут присутствовать делегаты от всех структурных подразделений. На конференции будут подниматься вопросы, касающиеся выборов председателя профсоюзной организации Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Девятый форум «Ислам в мультикультурном мире» начал свою работу в Казанском федеральном университете. В течение двух дней специалисты обсудят важные темы, волнующие исламское сообщество. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовал международный форум «Ислам в мультикультурном мире». Тема форума звучит как «Ислам в Евразии. Адаптация и интеграция мусульманских сообществ». Уже в девятый раз форум собирает ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов. Представители органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Мусульманского сообщества России и Татарстана. С начала 90-х годов очень мощные попытки раскачать российское мусульманское сообщество. Были попытки в 90-х годов, в 2012 году мы, мы этому противостоим, и я повторяюсь, мы собираемся девятый раз. И если в Казани, в Махачкале, Москве, Санкт-Петербурге, в других городах, где живут сотни тысяч мусульман спокойны, это часть нашего труда. Вы видите, что российская мусульманская община живет в мире, что в самых разных регионах России наблюдается мир В этом году в рамках форума большое внимание уделяется таким темам, как мониторинг ситуации внутри России, а также вовне внешнем мусульманском мире, противодействие радикальному исламизму и терроризму в Центральной Азии. Основной целью форума является объединение научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой, через обмен информацией о научных достижениях, координации целей и задач, стоящих перед специалистами в данной области. Форум проходит на двух языках – русском и английском. В течение двух дней форума состоятся конференции, круглые столы, секционные и пленарные заседания. Одной секцией стал шоу-рум, выше школы журналистики и медиакоммуникации. КФУ, где обсудили трансформацию Ближнего Востока. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 26 сентября состоялась церемония вручения премии имени Евгения Завойского. В стенах Казанского университета ученый совершил открытие мирового уровня ⁇ электронный парамагнитный резонанс. Подробности смотрите в следующем сюжете. В Казанской ратуше состоялась торжественная церемония вручения международной премии имени Евгения Завойского, которая присуждается за выдающийся вклад за применение или развитие электронного парамагнитного резонанса, открытого в 1944 году доцентом Казанского университета Евгением Завойским. Важность премии заключается в том, что это должно быть международное признание того, что Казань есть столица электронного парамагнитного резонанса. И вообще, Магнитного резонанса. Все-таки, наверное, самое главное – это и премия, и, сказать, мировое признание, и взаимодействие с международным сообществом, магнитным или магниторезонансным международным сообществом важно для того, чтобы в Казани это все развивалось живо дальше и, опять-таки, было ну, близко к какому-нибудь первому месту в мире. Лауреатом Высокой научной награды 2019 года стал профессор Хитоши Отто. Она присуждена ему за выдающийся вклад в террогерцовую аппаратуру электронного парамагнитного резонанса в сильных полях и ее применение физики твердого тела. Я бы хотела подчер... повторить, что для нас это огромная честь, для меня поздравить профессора Отто еще раз, поздравлять на японском. Хито Шотто – один из основателей Азиатского Тихоокеанского общества электронного парамагнитного резонанса и общества электронно-спиновой науки и технологии. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся.